Приветствую вас, друзья! Вы снова на моем канале Херсифиос для испаньоль, где мы разбираем грамматику испанского языка на примере упражнений. Сегодня мы разберем непростую тему испанского языка, а именно различия между изъявительным и сослагательным наклонением. По испански изъявительное наклонение это индикативо, а сослагательное субхунтиво. Сразу оговорюсь, что в этом видео мы не будем вспоминать все правила слагательного наклонения, потому что оно включает в себя огромное количество нюансов, правил и так называемых слов-маячков, предлогов-маячков. Это видео скорее для тех, кто учил субхунтив, старается его использовать, но иногда сомневается. Единственное, вспомним одно важное отличие. Индикативу оно же изъявительное наклонение – это факт, совершившийся, совершаемый или планируемый. Например, ты читаешь книгу – это факт, это реальность. А subjuntivo – оно же сослагательное наклонение – это желаемое, предполагаемое или возможное действие, либо это эмоция или субъективное мнение. Например, я хочу, чтобы ты почитал книгу. Чувствуете разницу? Ты читаешь, и я хочу, чтобы ты почитал. Давайте теперь перейдем к упражнению. И первое предложение Ми перро смпрер энерсофа. Давайте рассмотрим, что у нас здесь есть. Моя собака всегда спит на диване. Здесь нет никаких слов-маячков. И это факт. Собака спит. А если факт, значит будет индикативо. Дуэрме. Mi perro siempre duerme en el sofa. Следующее предложение. Espero que sacar tu buenas notas. Нам надо сказать: Я надеюсь, что ты получаешь. Или получишь хорошие оценки. Отличается ли оно от первого предложения? Конечно. Это уже не факт. Это надежда. А также слова esperar que – это явный маячок для субхунтива. Поэтому будет сакес. Espero que saques notas. Предложение номер три. Cuando tú? Aquí me siento bien. Когда ты находишься здесь, я чувствую себя хорошо. Давайте посмотрим. Когда ты здесь. Это факт? Факт. Нам дают понять, что человек действительно бывает здесь. Ты здесь, мне хорошо. Поэтому глагол будет в индикативе. «естас». Когда ты Давайте рассмотрим похожий вариант. Cuando estar tú aquí, me sentiré bien. Здесь глагол sentirse стоит уже в будущем времени. Поэтому нам надо сказать, когда ты будешь здесь, я почувствую себя хорошо. То есть все предложение составить так, чтобы оно выражало будущее время. И тут нам на помощь приходит слово cuando. Нам надо помнить, что квандо плюс будущее время в результате дает нам субхунтив. Поэтому и глагол стар будет в субхунтиве. Куандо стес аки мессентире bien». Почувствуйте разницу. Когда ты находишься здесь, факт существующие обстоятельства, и когда ты будешь здесь, некое обстоятельство, которого еще нет. Посмотрим пятое предложение. Esta comida no nos saber bien. Эта еда нам не нравится. Есть здесь слова-мычки? Нет. Еда не нравится – факт? Факт. Значит, изъявительное наклонение. Esta comida no nos saber bien. Шестое предложение. Атло antes de сэр де ноче. Сделай это, пока не наступила ночь. Что здесь так или не так? Ночь уже наступила нет. А если банально касаться слов маячков, то эту роль здесь играет предлог анте деке. После этого предлога глагол будет стоять в субхунтиве: Асло ас деке се де ночи. Седьмое предложение: кereмус ке нос ту. Нам надо сказать Мы хотим, чтобы ты сказал нам правду. Обратите внимание, что это предложение желания. И ке que является маячком для субхунтива. Поэтому глагол дефир будет в субхунтиве. Дыгас. Керемус, кенос, дыгас, лавердат. Восьмое предложение у нас достаточно интересное. Си йовер но иремус де пасео. Если пойдет дождь, мы не пойдем на прогулку. Дождь пойдет? Не факт. И многие скажут, что здесь нужен субхунтив. Но нет. В этом предложении есть союз си. Если. А когда мы говорим о будущем и нам попадается союз если, глагол нужно ставить в изъявительном наклонении. Поэтому будет йоева. Си йоева. Но иремус де пасео. Предложение номер девять. Охала, ке, трайер эйос, алос лос Хоть бы они привезли детей. Охала, хоть бы. Это явный маячок для субхунтива. Поэтому будет трайган. Охала, ке трайган алос лос И последнее предложение. El tren siempre, llegar tarde, los lunes. Поезд всегда приходит поздно по понедельникам. Слов маячков здесь нет. Поезд приходит поздно, факт, значит, «его». El tren siempre, llegar tarde, los lunes. Ну вот и подошло к концу наше видео. Естественно, нельзя охватить все примеры такой большой темы в одном упражнении, но я надеюсь, что оно помогло вам разобраться в некоторых вопросах использования сослагательного наклонения. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии, идеи, на какие темы вам хотелось бы увидеть упражнения. И не забывайте подписываться. Hasta luego.